Всем привет! Сегодня я подобрал для вас 5 интересных фильмов, о которых в последние годы никто не говорит. Я каждый из них пересматривал недавно, и все они вызвали у меня теплые чувства. Эти фильмы я смотрел еще в детстве на видеокассетах, поэтому мое восприятие искажено ностальгией. Если вы их не видели еще в 90-х, а посмотрели относительно недавно, то напишите о своих впечатлениях. В подборку я еще хотел добавить фильм, который обожал в детстве, но совсем забыл о нем. И вот недавно только вспомнил и посмотрев, был в восторге. Но, как обычно, все завязано на ностальгии, ведь рейтинг у фильма уж очень плохой. Поэтому я решил его просто упомянуть. Вдруг кто-то тоже порадуется, как и я. Называется он "Звездный бойскаут». На IMDb он имеет оценку 6,7, что вроде неплохо. Но в Гугле понравился 59% пользователей. А вот это уже плохо. А сейчас заваривайте чай или наливайте что-то холодное и поехали. Невероятные приключения Янки в Африке Двое друзей детства, по прозвищам Янки и Зулу, один из которых белый, а второй не белый, встречаются через много лет после разлуки. Когда-то они поссорились из-за девчонки, и их пути разошлись. Став взрослыми, Янки живет на собственной ферме и воспитывает девочку-сироту, а Зулу занимается мелким мошенничеством, периодически попадая в тюрьму. Вспоминая былые времена, они похищают кругленькую сумму, и не у кого-нибудь, а у нациста, который начинает их преследовать. После этого они преобразившись в гримерной какого-то телевидения меняются местами. Тот, кто был белым, становится черным, а черный становится белым. Таким образом им удается скрываться от преследователей. Но надолго ли? Отстал от жизни приятель. Это последний писк. Враг мой. В одной из звездных систем Земля не ведут войну за ресурсы, необходимые для выживания человечества. Им противостоит цивилизация рептилоидов. В окрестностях гористой планеты происходит схватка. Пилоту Уиллису Дэвиджу удается сбить корабль пришельца. Но в него тоже попадают, и он вынужден выйти из боя. Единственным местом, где можно остаться в живых после падения, стала та самая планета. Попав на нее, пилот обнаружил, что пришелец остался в живых. Планета оказалась уж очень недружественной. Кажется, что она состоит из сплошных опасностей. На героев фильма обрушиваются то метеоритные дожди, то местная фауна и еще много всяких опасных сюрпризов. Теперь врагам, застрявшим на этой планете, предстоит сделать выбор – убить друг друга или заключить мир и выжить. Это, это моя голова. Это твоя уродливая голова. Нет, нет. Это моя голова. Это твоя голова. Твоя уродливая голова. Солдатики. Корпорация по производству игрушек выпустила новую серию игрушечных солдатиков с собственным интеллектом, а также их врагов, миролюбивых пришельцев Гаргонитов. Правда, при разработке солдатиков, один из сотрудников корпорации задействовал некие военные технологии. Теперь на полках магазинов оказались закаленные в боях сильные, агрессивные и безжалостные командос. Они начинают борьбу с Гаргонитами, цель которых – добраться на свою родную планету Гаргону. Однако солдатики начали вести борьбу не только с монстрами, но и замахнулись на людей – Первым человеческим врагом стал сын владельца игрушечного магазина, который заподозрил в игрушках что-то неладное. Джек Фрост В центре сюжета находится отец-музыкант, который очень любит свою семью, но постоянно находится в разъездах. Из-за чего очень мало уделяет времени своему сыну Чарли. В одной из поездок, которая пришлась на канун Рождества, Фросту требовалось срочно встретиться с продюсером. Но он осознает, что не в состоянии больше терпеть разлуку с семьей. Еще и в такие дни. Бросив запись нового диска, герой мчится домой. Именно это решение становится для мужчины причиной смерти. Он погибает в автомобильной катастрофе. Однако получает от судьбы еще один шанс все поправить и наверстать упущенное. Мужчина возвращается в мир живых, но только не в виде человека, а в виде снеговика, которого он сам и слепил вместе с сыном. С этого времени начинается приключение Джека. Даже в таком образе герой пытается сделать все, дабы загладить свои прошлые ошибки перед близкими и показать им, насколько он их любит. У меня только один вопрос. Как такое можно было слепить? У меня от вида этого снеговика даже в 30 лет сердце в пятки уходит, не то что в детстве. Но фильм очень хорош. Сид, я слышал о тебе много хорошего. Честно. Сид, не мог бы ты... Сид, подожди! Подожди! Постой, Сид. Куда ты? Постой! А... Спасибо за помощь, Сид. «Мышиная охота» Братья-неудачники Ларс и Эрни Шмунц унаследовали от своего дяди особняк, но особого значения этому не придавали, потому что считали полуразвалившийся дом просто ни на что не годным. Но они поспешно поменяли решение, когда выяснилось, что эта старая развалина стоит огромную сумму. Ну и торопливо начали приводить здание в более-менее человеческий вид, чтобы продать. Однако очень скоро братья обнаружили, что с ними в доме обитает еще один жилец – маленькая мышка, которая вечно мешает им навести порядок. Казалось бы, что тут такого? От мыши запросто можно избавиться, но нет, она не так проста, как кажется. И оба героя как только могут пытаются уничтожить мышку, но не тут-то было. Эта мышка запросто даст твору не только двум идиотам, но и тем командосам и военным суперчипам с фильма «Солдатики», про которые я рассказывал ранее.